Всем привет! Компания на Монтаж ГБО Хотим показать Лада Веста 2022 год выпуска Метан Установка с учетом субсидий И выдадим карту от Газпрома На 27 тысяч рублей Машина абсолютно новая Приехал К нам первый раз приехал В багажнике вот такая подкладка Пластиковая, черная Типа видимо Может Комплектация какая-то хитрая. Но к нам первый раз такая приехала. Обычно тут голое железо. Баллон поставили на 90 литров. Точно такой же, как на заводских вестах CNG. Тоже на 90 литров там стоит. Теоретически можно баллон на 100 литров запихать. Но вот баллонов Синома в наличии и соток пока нет. Поэтому 90 -е. Вот так это все стало. Красиво. Кнопка переключения. Электроника стоит Алекс. На штатную заглушку встала. То есть, если что, можно заглушку поменять. Никаких следов не останется. И под капотом двигатель 1.6. Заправочное устройство. Эмер. Редуктор. Копия BRC. И блок управления рядом с аккумулятором. Вот здесь вот блок управления. Вот фишка для диагностики, настройки. Сейчас клиент приедет, съездим на заправку, заправимся и поедем настраивать. Стоимость установки подорожала чуть-чуть, а в ближайшие недели две, я думаю сильно подорожает на данный момент многие поставщики оборудования вообще не отгружают оборудование оборудование европейское будет в дефиците стоимость большая и скорее всего плавно мы перейдем все на Китай все установщики наверное так что кто хочет ставить оборудование метан пропан успевайте по старым закупкам еще у некоторых установщиков уже оборудования ничего нет у нас пока вот баллоны выхватили успели если есть вопросы пишите под видео всем пока компания на газу точка ру